ставите на ширине плеч, носками немного внутрь. Руки перекрещиваете, хватаете за мочки ушей. Во время приседания мочки ушей оттягиваете вниз. Когда приседаете, выдыхаете, когда поднимаетесь, вдыхаете. Выглядит это таким образом. Это упражнение... Улучшает память, увеличивает концентрацию и самое важное, способствует выходу из дистрессовых состояний. Приседайте столько раз, сколько вам понравится, пока вы чувствуете от этого удовольствие. Делайте и убеждайтесь сами, что это работает.